Сегодня, как вы заметили, не рассказываю про выступающих, потому что я убеждена, что лучше всего за людей рассказывают их стихи. Здравствуйте, всех рада видеть. Мне кажется, мы уже такая большая семья, дружная. Вот это, Я очень люблю эти наши стихийные вечера. Так как тема осенняя, начну с осенних стихов. Я осенняя фея, которая любит дожди. Мне понравилось гулять под зонтом и шуршать листопадом, Пить из трубочки сплин и писать до рассвета стихи, И смотреть на соцветия гроздев, рябиновых ягод. Я стараюсь запомнить все прелести этой поры. В ней живет волшебство, я себя ощущаю, как в сказке. Вот на солнце березы горят, как большие костры, По соседству каштанные клены пестрят ярко-красным. Облака — белоснежная вата со вкусом безе, Откуси его кусочек, запить самым вкусным эспрессо, Пробежаться, как в детстве когда-то по мокрой листве, И вдохнуть грудью запах грибов и осеннего леса. И шаги мои будут, как пух, грациозно легки, Будто мне снова только недавно исполнилось восемь. Я волшебница-фея, которая любит дожди, Я простая девчонка, которой так нравится осень. Я рисую красавицу осень Без унылых и серых дождей. Солнце прячется между сосен, Со мной в прятки играет весь день. На опушке краснеет рябина, Алой ягодой снова манит. Клён накинул плащ цвета рубина, И огнем, и огнем разноцветным горит. Лишь береза грустит одиноко, Провожает на юг журавлей. Облака, как незримое око, С высока наблюдают за ней. Осень модница платится носит, И пальто цвета темный гранат. Я в осенние рыжие косы, Акварелью в плиту красный бант. Подмигнёт мне красавица осень, Синим глазом среди топорей. Улыбнётся, кокетливо спросит, Может, все же немного дождей. От осени к счастью. Если у тебя есть теплый дом, И здоровые близкие дети — Значит, безо всяких аксион, ты счастливей многих на планете. Если есть кому сказать, люблю, или тот, кто на пороге встретит, Я тебе, как мантру повторю, ты счастливей многих на планете. Если в жизни был соблазн велик, но ты не попался в его сети, то скажу, как есть я напрямик, Ты счастливей многих на планете. Если слышишь шум морской волны, шелестит листвой веселый ветер, и не знаешь горя и войны, Ты счастливей многих на планете. У тебя попали рук и ног. Видишь свет в красивом ярком свете. Если в твоем сердце живет пех, Ты счастливее всех на этом свете. А я счастлива по умолчанию, И настройки менять не намерена. Мое счастье в твоем понимании, Нежном взгляде, улыбке, доверии, Ежедневном люблю и соскучился В том, что мы с тобой в жизни единое, и в словах, а у нас все получится, Потому что мы вместе, любимая. Мое счастье — домашние хлопоты, Детский смех, разговоры за ужином. Это все для меня на вес золота. Из него я плиту счастье кружево, И когда за окном туча хмурится, Счастье мне, как всегда, улыбается. Я верю, что все у нас сбудется, Потому что все время сбывается. Я однажды, почти нечаянно, Потеряла тетрадь с паролями. Да, я счастлива по умолчанию. Мне, как женщине, все позволено. Я за то, чтобы быть счастливой. Ежедневно, ежечасно, даже если мне тоскливо и на улице не ненастно. Я за то, чтобы в жизни радость раздавалась, как конфеты. И мечты всегда сбывались, а в душе царило лето. Я за детские улыбки и катание на поне, За бумажные открытки и ромашки на балконе. Я за мир, пускай хрупкий, Белых птиц в небесной выси, За ребячество и шутки, За поступки бескорысти, За добро, что бумерангом возвращается в квадрате. Кому надо, мне не жалко. Я дарю вам это счастье. Спасибо.